Ирина. Скажите, пожалуйста, помните ли вы тот момент, когда решили стать поэтом, пойти по литературной стезе? Растянули ли он был во времени, может быть, какие-то знаки вам подавались долго на протяжении там, всего детства, юношества? Как это вообще случилось? Ну, я могу сказать, что я ничего не решала как-то вот, чтобы сесть и решить стихи писать. Я просто, ну, как многие дети, рифмовала, но меня поддержала мама в какой-то момент. Меня в пять лет даже опубликовали в местной газете в Подмосковье. В пять лет? В пять лет, да, с восторженной статьей редактора, что надо же, в пять лет ребенок пишет стихи. А, ну, я даже до сих пор помню, там, стишок маленький, рифмованный. вот. И как я параллельно потом пошла в школу, училась... Я ходила в музыкалку, я собиралась гитаристом быть, я на классической гитаре закончила музыкальную школу и решила, что заниматься буду этим, а стихи я продолжала писать и ходила в летообъединение в местное, где тоже мне советы давали и выслушивали, то есть такая среда взаимо такого общения, ну, мне там было хорошо, я помню, с большим теплом этот период. А потом я не поступила в Гнесинку. И куда мне деваться, если я не поступила в Гнесинку, а пойду я стихи писать. Ну, то есть я таким странным образом поступила в Литинститут, не потому что я туда прям хотела, рвалась с детства, мечтала о нем, но потому, что я понимала, что это то, что я немножечко умею и хотела бы научиться еще. То есть я даже не знаю, как назвать это желание. Вот. И, и, и хочется писать стихи, но я не думала до того, как поступила, что это может быть именно местом учебы. Ну, так все благополучно сложилось, конечно, потом я не думала о Гнесинке, о каких-то других учебных заведениях. Мне понравилось. Вот здорово. Ну, можно сказать, что какие-то знаки именно складывались, чтобы я поступила именно туда, потому что и на протяжении детства меня всегда поддерживали люди именно в связи со стихами. И... В институт мне удалось поступить, хотя это не просто было. Думаю, да, есть какой-то замысел в этом. Скажите, пожалуйста, а вот э, после института, как складывается? У вас первая книга вышла уже после? Да. А, ну, по-моему, книга Сэ у меня вышла. Да, у меня обе книги вышли после и сей стихов. Ну, как складывается? Я думаю, как у большинства ныне пишущих. То есть, что-то пишешь, зарабатываешь в других сферах, что-то пишешь, пытаешься пристроить, ну, как бы как, как обычная жизнь человека. Ну, в советское время она была более определенной, потому что после Литинститута человек зачислялся в Союз писателей почти автоматически, по заявлению. И Дальше он, конечно, разными темпами, да, с разной интенсивностью, но вел жизнь писателя. Мы Я... сейчас не ведем в жизни писателя. Вот у нас они другие. То есть мы действительно там не просто по редакциям бегаем, да, а зарабатываем в других сферах. Да. Потому что эта сфера почти не работает. То есть она перестала работать где-то после крушения Союза Советских Социалистических Республик. И жизнь изменилась. То есть писательской жизни больше нет. В Союзе писателей я числюсь, ну, я не знаю, числюсь сейчас, я давно не платила взносов, но я давно там числюсь, но как-то в моей обычной жизни мне это никак не помогает, и есть и есть. Ну, механизм Союза писателей сейчас действительно иной, это такие почти частые, почти коммерческие организации, которые с трудом влачат этот груз на себе этих да. писателей, которые зачем-то еще туда вступают, платят какие-то взносы, на эти взносы что-то делается, но следов этой деятельности мало. Ну, мне кажется, можно. есть следы этой деятельности, потому что ведь есть же люди и среди моих знакомых и друзей, которые ездят в командировки, какие-то иногда выступления проводят. То есть это все есть, но это, скажем так, нет сейчас механизмов таких, которые бы популярно и доступно объясняли лиц института какие надо действия предпринять чтобы вот в эту схему попасть то есть куда прийти может быть какой-нибудь путеводитель по жизни будущего писателя ну это в любом случае будет делать не я потому что какой путеводитель от человека который сам заблуждается постоянно заблуждается или блуждает блуждает по болотам по лесам не знает куда податься я думаю, что просто вот хорошо бы ввести даже в том же лет институте какие-нибудь хоть, ну чтобы либо мастера рассказывали, либо чтобы кто-то рассказывал как отдельным курсом, как вообще человеку податься в редакции, что делать со своими текстами, что, например, не надо сейчас пихать, везде свои стихи, они не нужны никому, а там нужны хорошие рецензии, хорошие статьи, а это же все помогает думать, и стихам тоже помогает. Ну и как, не знаю, достаточно трудно это все. Катя, я проходил этот путь почти 20 лет назад, mm -hmm. э, почти 20, 19 лет назад. И э, вначале я тоже понял, что стихи не нужны, и был долго очень рецензентом. И очень долго с этой вычисли мирился. Mm -hmm. Лет 5-6. Вот. Потом я понял, что меня просто используют как рецензента, и дальше меня уже не пустят. Поэтому тут тоже, знаете, есть свои нюансы. Mm -hmm. Если если ты пишешь рецензии только, а твои стихи не выходят, значит, что-то ты делаешь неправильно, очевидно, да, потому что твои стихи не нужны, но зато нужна техническая работа. Ну, на каком-то этапе это начинает обижать автора. Ну, а если бесплатно, так и вообще зачем? Да. Ну, как одно дело, когда это по любви к какой-то книге например или же вот ну хочется в каком-то издании просто приятно быть тогда пишешь все это правильно все это хорошо и это очень полезно для начинающих вот после этого института. Я помню, я двух слов связать не могла, когда начинала писать рецензии, поэтому это нужно все. Но это нужно как какой-то старт для человека, чтобы он научился думать и осмыслять, что не только я великий поэт, а вот есть вот другой поэт, а скажи о нем несколько слов, сделай доброе дело. Это хорошо, это нужная работа, но именно как, конечно, всю жизнь заниматься это... Не пойдет. Великие поэты писали, лицензии великолепные, короткие, лаконичные, я вспоминаю и лицензии Блока, он очень интересовался поэзией, я вспоминаю mm -hmm. там лицензии Георгия Адамовича, того же Ходосевича на книги, на поэтов цел целиком, вот вышла новая книга, это повод поговорить, mm -hmm. а, mm -hmm. они ведь очень интересовались оттуда, из-за границы, что происходит в советской поэзии. Но еще тот же Блок, он же сотрудничал именно с журналами как рецензент, а да. не как поэт. И из шахматного письма посылал, что вот там скоро пришлю вот это, вот это. Это интересная часть жизни. И Пушкин рецензии отличные писал. Прекрасные рецензии. Ну то есть это нужно. Вот уметь сказать, выделить именно грамотно, это же сложный жанр очень. Поэтому да, это интересно. Ну вот... Как, конечно, стихи публиковать? Ну и вы сейчас в интернете много всего. Мне кажется, даже совершенно нет нужды идти в толстый журнал. Достаточно на каких-то порталах публиковаться не на стихиру, конечно, а ну, – Есть тот же Facebook, есть другие сайты. И ну, были же истории, когда именно сетевые персонажи вдруг становились известными писателями. Ну не вдруг, опять же, годами. Просто вот человек интересный, он хорошо пишет, и его читают. но ну, и здорово же. – В конце концов его издают. – Да. Ну, конечно, это сейчас хороший выход. Единственный. Да. Насколько он хорош, мы не знаем, но он единственный. А вообще, каким вам видится состояние современной словесности русской? Вот какая она, как вы думаете, она традиционна, местами, да, местами совершенно нетрадиционно, но... После советских лет, когда идеологически литература должна была быть такой и никакой другой, ну, uh -huh. сверху uh -huh. да, выражалось желание партии в том, чтобы литература была такой. Вот после этих советских лет при отсутствии цензуры, при отсутствии каких-либо, ну кроме, вы знаете, да, эти статьи о возбуждении национальной розни, управлении агрессии там, и так далее, вот. Кроме этих экстремистских э, высказываний, цензура, в общем-то, не действует. Да? Пиши, что хочешь. Mm -hmm. Она возвращается как-то к своему лону, в, из которого она, в котором она прибыла веками буквально, в древнерусской словеске, уже помните по mm -hmm. или она от него удалена, или, допустим, она пытается в него вернуться, копирует ли она прошлое, или пытается быть самой собой и уже совершенно не зависит от этого прошлого. Вот какая она, как вам кажется? Ну, я не знаю, насколько я вправе говорить за всю словесность, я не вправе, конечно же. Вот та словесность, которая меня окружает, она интересная, она очень необычная. А какие-то авторы, примерно? Ну, это самые разные авторы, начиная от... Да, да, да, тех же вот советских типа Ваншенкина, ну, вот старого поколения, заканчивая молодыми, я, я даже ну, институтские люблю подборки читать. Мне кажется, тут как какие-то два направления есть. Вот то, что сейчас делают, я не понимаю, чем они занимаются, это я говорю с таким искренним недоумением, я их не понимаю, потому что это не мое, и я ну, не могу ни плохо, ни хорошо об этом сказать, я не знаю, что это такое, я не, не люблю это читать. А что касается той стороны словесности, которая, как мне известно, стремится к истокам. А, ну, тут сложность большая есть, о которой, как мне кажется, говорили большие поэты еще в 20 веке. Вот у нас есть наша сила Батоника, которая, ну, не такая уж она и древняя, но считается классическая. А, ну, сколько-то поэзия может вытянуть на сила Батоники, но ясно, что вот именно строгая вот эта форма, она уже... вот вот что-то уже не то, как бы можно очень много, очень хорошо писать, но куда-то должны быть шаги еще, вот не в сторону извращения, может, там какого-то, чтобы просто покрасоваться, а может быть, это должны быть шаги как раз к памяти, к родовой древней, может быть, это силабика должна быть в перемешку с чем-то, может быть, это разный тонический стих, может быть, это будет какой-то гибрид, вот как Квитковский написал огромное исследование его вот, последнее, если я не ошибаюсь, о разных размерах, разных видах этих размеров. И вот оно живое, оно дышит, и села Батоника, как она есть, классическая ну, для, для меня это сейчас наиболее близкий путь, но м, это не очень все-таки перспективно. М, ну, как не, не знаю, как объяснить даже. Вы объяснили. Вы объяснили. То, то есть, да, я не знаю, смогла ли я донести свою мысль, но мне кажется, что нужно... М, ну, мне, наверное, нужно. Я не знаю, кому советовать, конечно, трудно и нехорошо, но вот я бы хотела больше знать о древнерусской литературе в целом, о поэтических способах выражения, слова о полку Игореве, задонщина, вот, вот туда. Потому что в том виде классический стих, который существует, вот Пушкин, Блок и советские хорошие поэты, они все сказали в основном. И как это сделать, чтобы это было хорошо воспринимаемо и удобно читаемо, скажем так, и в то же время выражало мысль, вот это, я думаю, задача, для меня на всю жизнь, ну, не знаю там, кто кто как считает. Екатерин, а что вы думаете о сегодняшнем процессе чтения в нашей стране? Ну, чтение на русском языке, скажем, если так шире, да, русские диаспоры теперь разбросаны по, как и встать по всему земному шару. Чтение сегодня бумажных книг – это Раньше это было, вот в нашем детстве это совершенно был единственный вариант, То есть других mm -hmm. книг просто не было. Были книги, журналы, газеты, открытки. Mm -hmm. а, теперь э, есть варианты. Есть глобальный интернет, есть э, электронные вот эти устройства для чтения, планшеты, еще какие-то вещи. И вот книга приходит теперь э, в электронной форме к читателю, к молодому читателю, который умеет пользоваться этими устройствами. Как вы считаете, если истина меняет носитель, да, то есть если истина кодируется, потом раскодируется, да, в принципе это одни и те же слова, угу. но слово на экране слово на бумаге это разные слова или одни и те же? Совершенно одни и те же. Ну, я принадлежу все-таки поколению, которое уже застало в самом юном возрасте эти все новшества, но вот меня этот мир вытесняет, и лично мне он не нравится, потому что ну, я, я, я не знаю почему. вот э, Я иногда имею дело с детьми, как преподаватель. Они читают, они очень умные, бывают ну, хорошие дети, но вот э, это другой мир. Я не знаю, что из него будет. Э, мне нравится читать с бумаги. Я с экрана тоже читаю, потому что это бесплатно это не занимает места дома это вот когда аллергия на пыль это единственный пожар выход. но вот мне тяжело я с экрана вы, мне приходится выписывать тетрадь то, что я читаю главные мысли, потому что я не запоминаю, и не могу понять потом где я что читала. И мне тяжело. И мне кажется, это как-то меняется природа самого человека, когда вот он переходит на новый уровень. Это как люди, носящие в себе фольклор внутри в памяти, и люди уже вот эпохи Гутенберга, когда прочитать можно, это разные люди. Сейчас идет такой же слом, который полностью все крушит. Я не знаю, какая это будет истина. Да, слова одни и те же, пожалуй, но мне в этом мире неуютно. Я в Фейсбуке читала недавно пост, не помню чей, где преподаватель для того, чтобы заставить читать детей Евгения Онегина, предложила им... По-моему, Евгения Онегина предложила она им создать странички ВКонтакте от имени Героев и постить там разные э, вещи, которые были бы им свойственны. А что бы он написал, а что бы Татьяна написала. Ну, это интересная игра для детей. Я понимаю тех детей, которым это нравится. Но я сама этот путь не принимаю, мне он не близок, и вот я куда-то назад, я ретроград жуткий в этом mm -hmm. плане. Не... В то же время я чувствую, что это совсем иной тип информации, которая приходит быстро. Ну да, она улетучивается, в принципе, из мозга тоже так же, как и приходит моментально. но это большой объем информации, которая всегда доступна, ради которого не надо ехать в библиотеку, не надо что-то специально копить деньги, покупать книжку. Но, но это здорово, наверное, все-таки. Но это очень тяжело, особенно для тех, кто к этому не привык. – Я думаю, еще вот о чем. Текст, который приходит легко и не представляет. Вы знаете, легко редактировать тексты. Да. Вот я думаю, что э, если бумажная книга м, отойдет на, на второй или на третий план и исконным носителем будет электронный, то как же легко будет отредактировать mm -hmm. любой да. текст, как легко будет изъять его безвозвратности mm -hmm. да, из, с носителя и вообще со всех носителей одним нажатием кнопки, как легко будет лишить человека его знания. Чтобы сжечь книгу, вот посмотрите за, за спиной у вас, книги, которые, которым 400 лет, да. Вот эти книги горели, тонули, и все-таки они дошли до нас. Uh -huh. Огромное количество книг сгорело. Вы знаете, как горели Александрийские библиотеки, yeah. да? вот, в, в, в, в, То есть их было две, и два раза они сгорели полностью. Uh -huh. Еще до нашей и в нашей эры Александрийская библиотека опять сгорела. И сколько было потеряно. Но какие-то свидетельства дошли. Книгу не так просто уничтожить. Текст уничтожается одним нажатием кнопки. Но с другой стороны, здесь он уничтожился, а по всей планете же эти кнопки одновременно. Ну, можно нажать теоретически, но это тогда должен быть какой-то всемирный заговор, чтобы это сделать. Не знаю. Не будем думать о всемирном заговоре, но действительно уничтожить электронный текст гораздо проще. Или отредактировать его так, чтобы убрать неудобный момент. Еще как я это вижу, сейчас идет смена парадигмы мышления. То есть, что я имею в виду, вот, э, мне нравится каллиграфия, которую вот учили э, до революции и которую вот учили в школе в советской какое-то время. Вот писали пером. Э, ну, конечно, может быть, забавно это говорить, но я люблю писать пером перьевой ручкой. Потому что это тренировка, скажем так, пальцев, вот, тактильное развитие, которое сейчас так модно в сфере воспитателей, это взаимодействие руки, глаза и мозга. И это очень учится средоточению, как вязание, как какие-то любые роды деятельности, связанные с пальцами, глазами и внутренней мыслью. А когда оно на экране и когда ты не прикладываешь усилий вот этих вот, то тебе не так запоминается. И вот даже по детям я не знаю всех детей, не могу сказать, но вот то, что вижу я... Иногда, ну и не иногда тоже, у людей мышление становится такое более кадровое, как в кино. То есть им почему нужно вот эти странички ВКонтакте от имени кого-то, а опять же, вот это же мысль, это хороший ход, чтобы заставить мозг работать. Людям проще видеть глазами картинку целую, чем постепенно вникать, чем думать над тем, чтобы, как, как представить этого героя, какой он может быть. Вот это неинтересно, это уже вот надо быстро, сразу сейчас картинкой, вот, чтобы оно в голове было. Другой тип мышления. Другие люди будут, они не глупые эти люди, то есть вот нынешние, которым по 20 лет ребята, которые вот именно такие хорошие, развитые, они же не, я как-то не могла себе представить 20 лет, столько знать разного, но это именно что-то, вот нечто другое, не знаю, как это назвать пока. Дело в том, что, наверное, и словесность, особенно может быть словесность, она требует э, усилий души. И вот когда эти усилия души э, не умеют концентрироваться на, на решении какой-либо важной задачи для той же души... Опыта души не да, хватает. Вот, Когда нет этого опыта э, духовного усилия, которое должно что-то преодолеть, да, должно что-то разрешить для себя, эта душа. Тогда, видимо, и знание дается слишком легко. И, наверное, внутреннее оно и не ценится так, как то, которое достигнуто душевным породом. Это я чувствую, есть, да. Ну, будем надеяться, что все кончится, в общем-то, если... Благополучно. Да, что исход из этой ситуации будет благополучным. А вам я желаю, конечно... Вы не помните какой-нибудь стихотворение, если наизусть? Наизусть прям... Ну, без бумаги не помню, сейчас так, я думаю, не расскажу. А, да, вот о то, том, то, то, то, то, что вы говорите, вот я даже по себе знаю, я читаю какие-то стихи, если я не чувствую внутри то, что пытается передать автор, мне эти стихи не близки, не нравятся, мне не хочется их читать. Так что, ну да, должен быть труд некий внутренний, чтобы понять, почувствовать, и так и в словесности, и в кино в хорошем также, и в картинах, и все, все должно постепенно приходить. Действительно, знаний может быть много, но только, наверное, с, как... с каким-то опытом жизни обширным можно что-то понимать, принимать.